Моя цель поездки была найти заброшенный дом ведьмы и ее старую могилу, чтобы провести там сеансы ГФ. Ты на моей могиле. Он рядом. Кто рядом? Бес. Он опасен. <звук> Нас. Я не хочу умирать. Паранормальная точка. Всем привет, друзья. Меня зовут Максим. Моя цель поездки была найти заброшенный дом ведьмы и ее старую могилу, чтобы провести там сеанс ГФ. К сожалению или к счастью, я не смог найти этот дом. Сегодня я опять посетил ее могилу по пути через лес. Я встретил непонятную сущность, которая издавала такие же звуки, что и на кладбище. Эти звуки очень похожи на крик лисы. Но это точно не лиса. В прошлый раз она мне ответила, что ее держит демон. Сегодня я попытаюсь выяснить при помощи сеанса Г. Что за демон ее удерживает? И вот что произошло. Так, друзья, сейчас я хочу провести эксперимент с ИГФ до кладбища еще метров 500. Работает ли ИГФ на большом расстоянии? И кто мне сможет ответить? Здесь есть кто-нибудь из мира духов? Это вы издаете такие звуки? Вы можете мне ответить? Дайте знак. Вы можете мне ответить? Зачем пришел? Кто вы? Вы можете назвать своё имя? Я тебя вижу кто вы? Ты на моей могиле. Он рядом. Кто рядом? Без. Он опасен. Он может мне навредить. Уходи. Здесь есть кто-нибудь из мира духов? Если ты здесь, ответь мне. Здесь. Вы та ведьма, с которой я общался раньше. Правильно. Как зовут демона, который вас держит? Не могу сказать, с кем я сейчас общаюсь. Надежда, как вы умерли? Вы можете сказать, как вы умерли? Не помню. После смерти вы видитесь с людьми, которые уже мертвы. Да. Душа может возродиться заново. Да. Чего вы боитесь, находясь в нашем мире? Что смерть? Что смерть? Не понял. Тебе. В смысле? Нас. Я не хочу умирать Вы еще здесь. В общем, друзья, пробыл еще более часа, так по EGF мне больше никто и не ответил. Так что я думаю вернуться сюда еще раз. Друзья, кто не подписан на канал, вы просто обязаны нажать кнопку подписаться, потому что я стараюсь именно для вас. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео и оповещениях в стримах и пишите свои комментарии.